мы зашли на некнижную ту высоту, Под которой ты лег. Ах, какого дружка потерял я в бою? Мы всю жизнь любили читать о войне, А он не ведал никак, что вот выпадет мне. Под огнем его тело тащить завалу на спине Далека 30 метров, 30 метров, но как же была далека та дорога между ночью и днем, и сок до да камень. Чайный свет чужой луны над головами, равняясь на знамя, Прощай, мой брат, Отнынь, ты навеки с нами, Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен в горах Афгани, в Афганистане. Дружка потерял я в бою Нам я пыль Забивала глаза И горел у БТР В небе как за Вертолет И как голос из прошлого Выкрик вперед, Словно нет Пошла ему пуля навстречу полет и сок до да камень, печальный свет чужой луны над головами, равняясь на знамя, прощай, мой. Ты, что ты погиб, а я всего лишь ранен В горах Афгани, в Афганистане В Афганистане, в Афганистане